Добро пожаловать на мой канал меню недели, где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня покажу, как приготовить дома зефир из яблочного пюре, пектина и натурального растительного желирующего вещества агар-агара. Я замачиваю агар-агар в воде комнатной температуры и отставляю на время в сторону. Беру 4 средних яблока, мою, сушу, разрезаю пополам и удаляю из каждого семена. Вкладываю яблоки на тарелку срезами вниз и ставлю запекаться в микроволновую печь на 5-10 минут. Время зависит от сорта яблок. Мне нужно получить мягкую серединку. Как только яблоки запекутся, мякоть аккуратно вынимаю ложкой из кожуры и перебиваю в гладкое пюре в блендере. еще теплое яблочное пюре добавляю оба вида сахара, простой и ванильный, смешиваю и отставляю до полного остывания. Примерно через час, когда пюре уже полностью остынет, приступаю к варке сиропа. Кастрюлю с замоченным агар-агаром ставлю нагреваться, время от времени помешивая, чтобы агар растворился. Довожу почти до кипения и тогда высыпаю сахар. Хорошо перемешиваю все до однородного состояния и после этого довожу до кипения. Огонь убавляю до среднего и варю сироп еще примерно 5 минут. Он начинает бурно пузыриться, после чего снимаю с огня и отставляю на время в сторону, чтобы он немного остыл. Заранее достаю кондитерский мешок с насадкой в виде звездочки, потом на это не будет времени. Дальше перекладываю яблочное пюре в большую миску. Белок немного разбиваю вилкой. Где-то половину взбитого белка добавляю в яблочное пюре и взбиваю примерно минуты 3. Потом добавляю оставшийся белок и продолжаю Продолжаю взбивать до пышной густой массы. Теперь очередь горячего сиропа. Вливаю его тонкой стройкой, не переставая взбивать. И продолжаю взбивать еще минут 5 до густой массы. Так как агар-агар довольно быстро застывает, дальше я тоже делаю все очень быстро. Перекладываю зефирную массу в подготовленный мешочек с насадкой и выдавливаю в виде печенек на бумагу для выпечки. Оставляю зефир подсыхать. На это может понадобиться от 5 до 12 часов. За это время зефир покрывается тонкой сахарной корочкой. Для того, чтобы аккуратно снять зефир с бумаги, не повредив, обсыпаю его сахарной